про взаимную подписку. Я категорически против, это просто пустая трата времени. К вам приходят люди, просятся подписаться на их канал взамен на то, что они подпишутся на ваш канал, но это никакого траста не дает, потому что мы помним, что у Ютуба одно из самых главных критериев для продающего, для любого видео, это удержание. Но эти люди не заинтересованы в ваших видеороликах и они являются подписчиками там номинальными, и это скорее работает в минус, чем поэтому про взаимную подписку я категорически против. Если у вас есть положительные истории, поделитесь ими под этим видео, а также задавайте нам вопросы по этим контактам. Пишите, дружите, звоните и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».